Всем большой привет! Периодически можно услышать мнение о том, что рынок недвижимости Дубая перегрет, он сейчас на самом пике и большого смысла инвестировать сюда уже нет. Давайте постараемся разобраться, так ли это. И вы знаете, перед тем, как мы про Дубай будем говорить, немножечко вспомним, как все было в Сочи, потому что, как вы знаете, мы там работаем с 2016 года и Наверное, года четыре подряд мы постоянно слышали от клиентов о том, что да уже цены у вас как в Москве почти, уже, вот, уже совсем дорого, уже покупать смысла не имеет, сейчас пойдет снижение. И все четыре года, тем не менее, рынок рос. И когда казалось, что уже дальше расти особо некуда, потому что ну, цены действительно уже опередили питерские, подобрались к московским, чего никогда не было, он взял и за промежуток примерно в полгода вырос в два раза да и ну опередил даже москву и по большому счету я к чему от наших с вами ощущений, к сожалению мало что зависит есть просто объективные факторы которые формируют спрос формируют соответственно цену и вот на них нужно смотреть а то как мы с вами реальность воспринимаем кажется ли нам это справедливым или нет это ни на что в конечном счете не влияет но в дубае все таки немножко своя история свои механизмы рынок немного другой а, и по большому счету, если даже чисто математически его постараться разобрать, а, посмотреть графики, то вы увидите, что он активно рос до 2014 года, тогда он находился на самом пике, он держался на нем какое-то время. А, существенное снижение произошло в 2019 году, в 2019 году он рухнул примерно на 30%, ну, в связи с ковидом, в связи с тем, что а, здесь все было закрыто, не было туристов, и, а, все-таки Дубай, как город с ярко выраженной туристической направленностью инфраструктуры и, соответственно, с весомым поступлением в бюджет от туристической инфраструктуры, кстати, эти поступления очень давно и очень сильно перекрывают поступления от продажи углеводородов. Если не ошибаюсь, то от нефти Дубай на сегодняшний день зависит там, буквально на процента 3-4, а от туризма, ритейла и всего, что так или иначе с приезжими связано, он зависит, там, процентов на 28. Вот в ВВП на экономике этого Эмирата, вот 28%, такая цифра была, во всяком случае, по состоянию на, по-моему, 21 год, это как раз э, то, что связано так или иначе с туристами. Так вот, э, рынок и просел около 30%, э, здесь прямая есть корреляция, цен на недвижимость э, со спросом на аренду. И сейчас, по большому счету, за последний год он вырос где-то процентов на 10 всего. То есть, как мы с вами видим, он еще не восстановился до доковидных значений. Причем не восстановился существенно. И между тем спрос сейчас рекордный. В том числе, конечно, во многом из-за последних событий очень много сейчас покупателей из России. Кстати, недавно вышла статья о том, что вот россияне по состоянию на сегодняшний день вышли на первое место по объемом покупок на рынке недвижимости у Дубая, опередив даже индусов которые традиционно были в этом смысле лидерами и таким образом мы видим что и чисто математически ему точно есть куда расти а, да просто если мы проанализируем историю этого рынка а, где он на, каком, а, на какой отметке он уже находился когда-то потом он справедливо просел и вот сейчас он восстанавливается но не восстановился а, также а, если просто проанализировать а, даже не слишком объективно а ну я не знаю, почитать новости, то есть вы поймете, что действительно здесь сейчас покупают все и со всего мира. Если говорить про Европу, сейчас экономика там не в, самом, в не самом лучшем состоянии, да, и я не говорю даже про россиян, тут с нашими это все понятно. А вообще, в принципе, вопрос, насколько там сейчас имеет смысл покупать недвижимость в инвестиционных целях. А в Эмиратах же все-таки экономика одна из самых стабильных, крепких в мире, и здесь абсолютно... Понятная политика, здесь налоговая гавань, да, потому что вы платите один раз налог при покупке 4% DLD, все, больше у вас никаких налогов, ни за владение, ни за дальнейшую перепродажу. И в мире очень мало таких мест, где недвижимостью владеть так дешево и перепродавать ее можно без каких-то дополнительных расходов. Ну вот, поэтому, на самом, деле, на самом деле, по этой причине здесь... И без нас, и без россиян, я имею в виду, которые сейчас активно все скупают, покупать недвижимость будут всегда со всего мира. И вот, ну, как бы по совокупности факторов, я не вижу ни одной причины, по которым можно было бы на сегодняшний день говорить о том, что недвижимость Дубая как-то должна просесть, обвалиться, или что она сейчас на пике. Да, она насколько-то подорожала, но ей явно куда есть еще расти. При этом, что примечательно, здесь... Здесь нет такой политики, какой, какой придерживаются наши застройщики. Если есть ажиотажный спрос, значит надо поднимать цену. Здесь такого по большому счету нет. Здесь спрос может превышать на те или иные объекты предложения в 10 раз. Но при этом это означает, что застройщик просто очень быстро все продаст. Но он не будет стремиться продавать по максимальной цене. То есть они так вот не ломают рынок. Нет ни у кого цели из-за того, что сейчас какой-то ажиотажный спрос, продать то, что есть сейчас за максимальные деньги. Они, э, да, потихонечку, общ... в целом рынок растет, но по большому счету э, продается каждый объект просто гораздо быстрее, но не гораздо дороже. Здесь, ну, есть такая особенность. Я, кстати, этого не совсем понимаю, я... Э, Практически всем застройщикам, отделом продаж, с которым разговаривал, задают вопрос, почему вы просто поэтапно не повышаете цены. Продали там 10 апартов, следующие 10 дороже, потом еще дороже, еще дороже. Но, видимо, это моя ментальность, да, то есть я видел, как это делают у нас в России. Здесь у них подходов таких нет. Они говорят, тогда мы будем не в рынке, то есть, ну, они не хотят ломать рынок вот такими какими-то динамичными увеличениями цены ну вот э, такая мысль пишите в комментариях что вы думаете на эту тему особенно будет интересно послушать мнение тех людей которые инвестируют в недвижимость э, в том числе зарубежную уже много лет 10 15 20 кто видел э, более одного двух экономических циклов как вы себе ситуацию видите я с вами на этом прощаюсь напоминаю что э, наше агентство занимается подбором консалтингом и э, комплексным проведением сделок с недвижимостью под ключ а в Сочи, в Дубае и с недавних пор в Турции.